привет всем короткий тест следящего автофокуса говорят после прошивки 130 которую я сделал обзор говорят пропал следящий автофокус знаю я сейчас кручусь меня камера следит насколько это это хорошо следит или нет, насколько фокусируется Вы все сейчас видите на экране Ну а я попробую перевестись на другие объекты Вот так Сделаю расстояние подольше И теперь на себя Так, фокус поймал Я вижу и фокус вперед так, фокус на гусей точнее вперед, на воду и фокус на меня вот так за плечами светит солнце я вижу как фокусируется и фокус опять вперед вот так обратно на меня за плечом солнце светит сейчас включусь ближе дальше квадратик зеленый бегает знаю по по квадратику все как бы как бы в порядке знаю еще вперед на деревья на меня Вперед на меня. Я сейчас включусь. Да. вроде как бы как бы ловит. И вот так вот. Насколько хорошо фокусируется, я не знаю. Да, веток от меня точнее от камеры до веток примерно 50 сантиметров желтый экранчик фокуса вроде как бы и работает насколько он точно сейчас несколько объектов впереди и вот выглядит вот так вот на что фокусируется я не не вижу но Вот как-то так, на селфи сразу вперед на лицо, зеленая метка на, на лице, и вперед. От меня до кустов примерно 2 метра, и сразу делаем селфи. Все, селфи поймала, и опять идем на кусты. Вот так вот, на меня, и мало, не знаю, может и помедленнее, но, но как-то вроде, вроде сначала желтое окно, а потом вот теперь уже зеленые. его вот теперь селфи на на дорогу, но все равно камера снимает. Я вижу квадратик на, на лице. Попробуем когда побольше машина проедет, немножко подплючу, стараюсь отвернуться, но но камера все равно Проехала машина, но камера на меня все равно. Я в самом угле. И теперь на заборчик. Туча засла на солнце, и вот так вот выглядит фокус вроде вроде есть. Пишите все свои комментарии, э, как у вас. У меня э, первое впечатление вроде как бы и хорошо. Так что всем спасибо за внимание и всем удачи. Чао, пока.